От сердца и почек дарю вам цветочек. Комаров кормит. Все. Боря и Жека ходят по недотракту. У Бори и Жеки недотракт. Смотри! Я уже знаю, что волчичка будет кричать. Кукусики, ку Любой. Прикиньте, этим вот. находкам 200 и 300 лет. Нам предстоит вот преодоление... Там, Не, осколки самолета самолетом мы там нашли. Четыре. Четыре руля. А это кассамасу. Патик Каюк. А вам слабо? все я а набрал. Можно.